Внимание, огромная просьба. Обращайте внимание на всплывающую рекламу и аннотация. Возможно для себя вы найдете что-то полезное. Здравствуйте! В этом видео я покажу как э, получить статус э, участника менеджер. Значит, для начала вам нужно зайти э, под вашим логином и паролем. То есть мы нажимаем на главную странице кнопочку вход. Теперь открывается э, страничка, где мы можем зайти в наш кабинет ну, для начала нужно прописать наш э, логин потом броль. если вы регистрировались с помощью кнопочки соцсетей, которые есть. Здесь, ну, конечно, тогда проще нажать на эту кнопочку и зайти таким способом. Если вы не привязывали к аккаунту э свой аккаунт соцсетей, ну тогда ручками выбираем, подтверждаем, что я не робот. Для этого мы исполняем задание, которое нам предлагает система. Так. Вроде не пропустил и после этого нажимаем кнопочку войти после того как мы правильно ввели логин и пароль мы попадаем опять же на главную страницу а теперь мы можем зайти в свой личный кабинет ну, здесь мы видим, что есть много интересных функций, но не все есть функции. То есть это функционал для человека, который ну, зарегистрировался как покупатель, либо как просто участник, которому интересно общаться ну, с нашими участниками клуба. По интересам но если вы хотите зарабатывать с нами деньги на продвижении электромобилей то конечно вам нужно получить статус участника в клубе менеджер для этого нам нужно вот зайти в каталог товаров потом мы должны вот найти в списке активация статуса менеджера для этого можем нажать здесь, кнопочку «Бесплатно», ну, статус менеджера мы получаем бесплатно и можем зайти в сам кабинет, ну, в само описание э, в статусе и здесь просто добавить, нажать тоже в корзину. После чего ну, нам нужно уже будет перейти в корзину отправить заявочку, заявочка отправляется администрации, сразу как только вы нажмете кнопочку оформить заказ, и в течение одного-двух дней вы получите активацию статуса, то есть, ну, видите, ваш заказ, заказ был создан и После того как активируется статус менеджера, вы получите сообщение о том, что вы уже получили статус менеджера. И хочу еще вам показать одну фишку. В поле каталог товаров мы еще имеем возможность для сделать обучение получить обучение бесплатно, но для того чтобы его получить, нас, ну, нам нужно, чтобы произошла активация. Вот, то есть вы сейчас увидите, что как только активируется статус менеджера, то у вас появится здесь ссылочка. Которая позволит вам ну, зарегистрироваться э, тоже в дополнительном еще кабинете для обучения И проходить бесплатное обучение, если вы э, ну, никогда даже не работали в интернете То есть там такие уроки, которые уже за 20 минут позволят вам, ну, позволят вам зарабатывать деньги, продавая электромобилей плюс те товары которые мы будем тоже размещать в каталоге давайте дождемся нашей активации и потом я вам тоже покажу что ссылочка появилась ну давайте поменим. Все, ситуация произошла. У нас видите появилась э, дополнительная, дополнительная функция партнер. Вот и мы можем как бы, вот, также пользоваться нашей ссылочкой для регистрации. С, ну, участники со статусом менеджер могут регистрировать уже своих клиентов, ну, людей, которые хотят приобрести электромобиль или ну, оборудование или то что есть в каталоге товаров ну и получать с этого уже свой ну, свои проценты от сделки значит ну и покажу вам тоже обучение для менеджера вот видите вот у вас появилась ссылочка для бесплатного обучения. Ну на этом все. Спасибо за внимание. Регистрируйтесь, зарабатывайте вместе с нами на продвижение электромобилей. Ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях. А самое интересное, мы будем отвечать наших видео.